Как Польша стала самой крутой в Европе и как Польша обгонит Германию. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И в этом видео я расскажу вам, как Польша добилась тех высот, которых она добилась. И что это за высоты? Я расскажу в этом видео вам, почему Польша это уже давным-давно не жопа Европы и почему Польша, это как раз таки за граница Почему курица не птица, а Польша не за граница. Почему это выражение уже не актуально, также вы поймете, если досмотрите это видео до конца. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, конечно же, обязательно досмотрите до конца. Поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей. Поддержите его лайками, пишите комментарии по этому видео после его просмотра. Подписывайтесь на этот канал, жмите на колокольчик, а я начинаю. Поехали! Польская история успеха началась еще с 2008 года, когда республика Польша упростила трудоустройство у себя иностранцев, начала выдавать карты поляка гражданам, у которых есть польские корни и так далее и тому подобное. Затем последовали такие серьезные события в мире, как конфликты на Ближнем Востоке и в Африке, которые начались в 2011 году. А после этого был такой ключевой момент, как конфликт в Украине. Все это сопряжалось с тем, что в страны Западной Европы с Африки начало валить огромное количество беженцев. Беженцев, которые ничего не умеют, да и не хотят абсолютно работать, которые были готовы и согласны жить только за пособие государства, которое там, к слову, достаточно внушительное. Около 500 евро в месяц платят беженцам в странах в западноевропейских странах и все эти страны беженцы в большинстве своем из африки заполонили в то время как польша сделала тогда очень хитрый если не сказать гениальный ход который заключался в том что польское правительство сказала мы не будем брать беженцев из африки к себе мы возьмем к себе украинцев ведь они тоже беженцы и нуждаются в убежище ведь там тоже серьезный конфликт начался поэтому тех и других мы не можем принять поэтому давайте сделаем все по-честному мы возьмем к себе украинцев а вы берите к себе беженцев из стран африканских и стран Ближнего Востока, там всяких негров и так далее. Ну и, собственно говоря, как не давило европейское правительство на Польшу в том плане, чтобы она все-таки взяла к себе часть беженцев из африканских стран. Польша не согласилась, и ей удалось внушить европейскому правительству то, что она поступает тоже очень круто и благородно, ведь она берет вместо беженцев с африканских стран беженцев из Украины. Таким образом, от Польши отстали, и Польша вышла в огромный плюс благодаря этому, ведь она мало того, что вышла в глазах правительства Евросоюза очень демократичной и гуманной страной, ведь приусила бедных украинцев, так Польша еще на этих бедных украинцах не в обиду, конечно, украинцам, просто говорю с небольшим сарказмом, но говорю правду во всяком случае. Польша еще заработала и заработала очень много, потому что Польша-то в отличие от стран западноевропейских, она не давала пособия по безработице украинцам, которые сюда приехали, которые являлись якобы беженцами, да, из очень пострадавшей страны. Большинство, в самом деле, были, по сути, беженцами, но эти беженцы должны были работать, и работать очень много. Эти беженцы работали гораздо больше, чем поляки, и с гораздо большим энтузиазмом, потому что приехали с очень плохих и тяжелых условий в республику Польша. Таким образом, они поднимали экономику этой страны, и экономика этой страны, благодаря им, взлетела в гору. Благодаря этому Польша, мало того, что вышла в очень хорошем свете в глазах э, других стран-членов Евросоюза, так она еще, в отличие от них, пробустила свою экономику до очень высокого уровня, в то время как страны э, западноевропейские, такие как Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания и так далее, они наоборот пошли вниз, потому что те беженцы, которые приезжали к ним с Африки из стран Ближнего Востока, они не то, что не подняли их экономику, а наоборот, начали высасывать из нее ресурсы в виде безвозвратной помощи каждый месяц. Ведь никто из них не работал там, в то время как украинцы работали и очень серьезно в Польше, поднимая ее экономику. Таким образом, Польша на фоне западноевропейских стран, благодаря вот этому всему действию, которое произошло в 2014 году, после начала конфликта на Украине. Таким образом, Польша очень серьезно вышла вперед. Это был такой первый серьезнейший скачок Польши в плане экономического развития. Большой респект польскому правительству за такой гениальный ход, который оно предприняло в той непростой ситуации. Таким образом, Польша Мало того, что, как я сказал, вышла очень серьезно вверх в плане экономическом, так Польша еще и очень серьезно усилила свои позиции, как страна самая безопасная для жизни. Ведь и до этого Польша уже входила в двадцатку стран самых безопасных для жизни в плане криминальной ситуации. Ну а после того, как Польша еще отказалась брать беженцев с Ближнего Востока, Польша еще более, гораздо более повысила свои позиции в этом списке. И теперь Польша реально одна из самых безопасных стран в мире, криминальном плане это факт друзья ведь у меня родители живут в италии родственники и там уже порой страшно выйти на улицу потому что вас могут ограбить некоторых моих знакомых э, грабили там реально чуть ли не среди бела дня Беженцы, так называемые, из африканских стран, которые там не работают еще и ходят по улицам, грабят людей. В Польше я спокоен в любое время суток, что выйду и все будет э, у меня окей. То есть мало того, что уровень жизни очень вырос, так еще и криминогенная ситуация на фоне других стран стала гораздо-гораздо более благоприятной в Польше. Это что касается первого этапа развития Польши. Сейчас же с приходом пандемии коронавируса наступил в Польше второй этап развития. Польша снова показала себя как нельзя наиболее лучшее на фоне других стран мира. Ведь в Польше пандемия коронавируса прошла относительно легко. И более того, Польша одна из немногих стран, которая, можно сказать, победила коронавирус в кратчайшие сроки. Да и вообще здесь никакой серьезной вспышки коронавируса не было по сравнению с многими другими странами. Например, западноевропейскими особенно южными странами Западной Европы, такими как Италия, Испания, опять же. Да и во Франции была серьезная ситуация, и в соседней Германии было гораздо серьезнее, чем в Польше. Но Польша, благодаря тому, что предприняла сразу же очень серьезные карантинные меры, ограничительные, благодаря чему удалось сдержать распространение и всплеск инфекций таким образом, Нагрузка на польскую медицину стала минимальной. Как следствие, заболела и погибло гораздо меньше людей, чем в других странах, как Европы, так и мира. Таким образом, Польша понесла, опять же, гораздо наименьшие экономические потери, чем та же соседняя Германия, к примеру. И здесь мы плавно переходим к тому, как Польша вскоре может вообще обогнать Германию в экономическом плане. Ведь сейчас такая ситуация, что Польша на фоне начинающегося глобального экономического кризиса намного лучше, чем многие другие страны, и намного лучше, чем та же Германия, сохранила свое экономическое состояние в том положении, каким оно было до начала пандемии. И теперь встает только один вопрос. Согласится ли Польша на безвозвратные, безвозмездные гранты западноевропейским странам? Ведь именно на это давит Франция и Германия. Об этом я говорил в одном из предыдущих своих видеороликов. Это видео вы сможете найти вот по этой ссылочке, она появилась уже вот здесь. Проходите и знакомывайтесь. В общем-то, суть такова, если сказать в двух словах, Франция и Германия давят на Польшу, чтобы она стала вторым донором после Германии, донором, который будет помогать западноевропейским странам справиться с последствиями пандемии коронавируса в экономическом плане. Потому что Польша пострадала чуть ли не меньше всех, ну, наравне с Чехией, с Литвой, там. и поэтому, по мнению немецкого и французского правительства сейчас страны, Восточные Европы, такие как Польша, Литва, Чехия и так далее, должны помогать финансово странам Западной Европы более пострадавшим. Польское правительство возмутилось по этому поводу. И более того, я уверен, польское правительство снова примет взвешенное и очень мудрое решение по этому поводу. В этом я даже не сомневаюсь. Вплоть идут уже разговоры даже о выходе из Евросоюза. И, возможно, это будет даже правильно, если учесть, что Польшу хотят заставить платить э, десятки миллиардов, евро в течение нескольких лет таким странам, как Франция, Италия, Испания и так далее. Таким образом, Польша практически все вернет. Все гранды, которые ей платили, к слову, гранды, конечно же, которые Польша давала Евросоюз на развитие в течение многих лет до этого, тоже сильно повлияли на ее экономическое развитие. Но Евросоюз сейчас хитрым образом под прикрытием помощи с последствиями пандемии хочет вернуть. Именно западноевропейские страны хотят вернуть всю эту сумму, которую ей выплатили Польша, и даже чуть-чуть больше. И сейчас вот стоит вопрос, согласится ли Польша на это, либо выкрутится снова с этой ситуацией. И я, конечно, думаю, что Польша выкрутится. Так вот, благодаря этому, опять же, что Польша гораздо менее пострадала от последствий коронавируса, и благодаря тому, что Германия уже решено, что будет помогать финансово и будет основным донором Евросоюза в плане финансовой помощи другим странам Евросоюза, более пострадавшим, а Польша, в свою очередь, скорее всего, выкрутится и не будет помогать. Во всяком случае, если и будет, то просто даст кредиты возвратные. Таким образом, Польша с большой долей вероятности в скором времени уже может даже обогнать Германию по темпам экономического развития. И не только по темпам экономического развития, а по факту, по экономическому развитию может обогнать Германию. Ведь Германия будет платить десятки миллиардов евро. Безвозвратно это уже решено, как я сказал. Ну и... Конечно же, Польша стала, плюс к тому, что она была уже в криминальном плане одной из самых безопасных стран мира, так теперь она еще стала и в плане пандемии, в плане эпидемиологическом, одной из самых безопасных стран мира. А конкретно уже серьезнейшие издания признали польские пляжи одними из самых безопасных в Европе. На третьем месте конкретно из 10 самых безопасных пляжей находятся польские пляжи. Обгоняют они Мальту и португальскую Мадейру в этом показателе. Также... Серьезные издания признали, что в Польше количество больничных коек оказалось больше свободных коек. И вообще, большая система здравоохранения Польши была подготовлена к пандемии, нежели швейцарская система и система Нидерландов, а также многих других стран. И об этом говорит то, что Польша в лидерах среди стран мира – как страна, которая с наименьшим ущербом перенесла пандемию. К слову, Польша оживает, все практически уже открылось. Об этом я тоже рассказывал в своих предыдущих видеороликах. Мы сегодня гуляли с ребенком, и все супер. Бары и рестораны открыты, в городе немерено людей. И пандемии как не бывало. Говорят, что может быть вторая волна осенью. Будем надеяться все-таки, что этого не произойдет что ж друзья надеюсь это видео было для вас полезно если это так обязательно поделитесь ссылками на него с друзьями в описании же будут ссылочки на мои крайне полезные ресурсы такие как телеграм-канал проходите подписывайтесь на него чтобы получать рассылку актуальных вакансий в польше на любой цвет и вкус в автоматическом режиме также там будут мои номера в описании вайбер васап если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, обращайтесь по ним и достойные вакансии с подробным их описанием вы можете найти вот по этой ссылочке она уже появилась вот здесь на этом у меня все с вами был антон белюк и канал work and life на связи здесь Польша, город Белосток. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!